зарабатывать деньги занимаясь эзотерикой, тогда нужно поставить тире и сказать конкретно чем. То есть конкретно, если человек работает или занимается этим, то он должен знать, что в эзотерике, которая преподаю, есть четыре формы. Первая форма научиться зарабатывать деньги. То есть я даю мантры, коды, чит коды, объясняю или даю техники, как зарабатывать деньги. Второе Найти любимого человека или создать семью и сгармонизировать. То есть как почистить помещение, как сделать так, чтобы там счастье было и так далее. То есть это все элементы для себя. Третье – это погадать. Кому-нибудь есть кубики и руны. То есть вы возьмете деньги за то, что вы кому-то погадаете. И четвертое – для кого-то сделайте, допустим, целительство. То есть там восстановите спину, уберете гипертонию, полечите человека на расстоянии, уберете плохую привычку и так далее. Вот это все имеет определенное название. Вот это все разные виды обучения. Получится ли этим заниматься? Да.